Ходите, я вам сейчас покажу, что вы красный пояс. хотите вот две секунды. Первое, вы за то, чтобы видеть пенсионную реформу и сделать... Вы за это, да? Вы за то, чтобы каждый молодой специалист выйдя из института, получил первое рабочее место, и э, не какую-то там ипотеку, а именно беспроцентную суду на покупку жили Вы за это? Вы за это. Вы за то, чтобы Томская область получала доходы от нефтегазовой э, отрасли э, ну, адекватные? Ну, например, во всем мире 50% всех налогов идет в субъект федерации. Вы за это? Слушайте, вы красный. Вы никуда не денете. Потому что я вам читаю, э, ну, рассказывают эти 10 шагов к достойной жизни. И вы, то есть вся Россия это красный. Единственная в чем проблема, это в том, что нам обеспечить нужно честные выборы. Вы слышали, что на прошлой неделе, вот на этой неделе вдруг сказали, что... Все-таки в определенных случаях может а, иметь государственную муниципальную должность занимать человек с двойным гражданством. Слышали, да? Но ну, это вообще изуинство. Значит, называть независимые СМИ агентами, но одновременно допускает до управления государством каких-то людей, а кто будет определять вообще, а он а, так, той скажем так, или не той скажем так, страны. Значит, большинство тех, кто сейчас нам оппонирует партии власти, ну многие имеют э, имущество за рубежом. А вы мне скажите, а как можно иметь имущество за рубежом, но не иметь расчетного счета? Как же доплачивать там, э, ну, там налоги, услуги и все остальное? И это изуиство, которое на самом деле привело к тому, что вот этот принцип э, «моим все остальным закон». Вы, кстати, видели программу «Един россии Видели, да? Ну вот расскажите, что в этой программе такого, что они не могли сделать раньше. Они все могли сделать, но почему-то не сделали. Ну, если вам мужчина что-то обещает, но не делает, через 20 лет вы к нему как-то по-другому начинаете относиться. -то. Согласны с вот. Да. И поэтому, я так говорю, слушайте, у нас есть не просто э, скажем, наша программа, у нас есть еще и э, примеры реализации этой программы. Там Доход у простого рабочего свыше 100 тысяч. Это детские сады, школы, поликлиники. Бесплатные кружки, парки, которые все ездят и удивляются, как у нас хорошо. И мы можем показать все это и сказать, слушайте, давайте так же сделаем по всей стране. Вот это и разозлило, я думаю. Поэтому, и еще раз, если бы не поддержка Геннадия Андреевича и КПРФ, нас бы уже давно затоптали, тем более, что у нас золотые, по их мнению, земли, потому что мы к земле относимся как к средству производства, они а как к товару. И вы посмотрите, по всей России, вот куда бы мы не приехали, Разрушенные заводы, фабрики, фермы, совхозы, колхозы, ничего не осталось. Это действие нынешней власти. Она ничего не может сказать, но это же не оккупанты какие-то пришли, это они все разрушили. Мы говорим, давайте восстановим. Вот у нас есть программа, как, откуда взять деньги, понятно. Потому что ну, такое расслоение общества и, и такие абсолютно непомерные доходы чиновников и олигархов, ну их надо как-то как как налогами обложить. Вот. И я думаю, что именно то, что наша программа поддержку такую получила, сильно разозлила власть, и она стала нас так затаптывать. Ну я все не приехал, значит, но все нормально, не волнуйтесь, все будет хорошо.